Ничто из того, что было сказано, не было существенно. Мы на другой стороне, обожженный дом, В шинкаревском пейзаже, неважно куда, важно все равно. Не было печали, и это не она, Заблудившись с обеих сторон, верить она, Я почти наугад произношу имена. Действительность по-прежнему недостижима. открывал все двери самодельным ключом Я брал, не спрашивая, что и почем Люди не могут согласиться друг с другом Практически ни в чем В конце концов, это их дело Не было нужно все сразу, а иначе нет Образцовый нищий уголил фает. Я смотрел на эту ветку 45 лет В конце концов, она взяла и взлетела Словно нас зачали во время войны Словно нас крестили именами вины, И когда слова были отменены, мы стали неуязвимы, Словно что-то сдвинулось в млечном пути, Словно снялись печь ногу, отпустило в груди, Словно мы наконец Оставили позади эту бесконечную зиму.